Друзья, привет! С вами компания Рофер. Сегодня нахожусь на очередном нашем объекте. Выполняем работы по реконструкции кровли. Вот такая вот у нас имеется интересная крыша по своей форме, но в то же время является сложной, поскольку имеется три дормера и такая вот башня. На таких вот кровлях нужно обращать особое внимание к местам примыкания тех или иных изоляционных слоев. Первое. У нас подкроенный изоляционный слой. Это диффузионная пленка. Мы ее надежно и качественно приклеиваем к стене для того, чтобы добиться максимальной герметичности с помощью вот такого вот герметика Дельта там. Далее. Подкладочный ковер мы также заводим на стену и с помощью специальной мастики тоже ее приклеиваем. Вот таким вот образом у нас получается качественный и надежный герметичный узел. Вот такие вот работы мы проводим. Всем пока, до скорых встреч!